Погнали. Так, привет. А, комрады, комрады. сегодня 16 число. Мы приехали на новую локацию. Сейчас пойдем на разведку, прозыбрим. Если что-то будет уже хорошее, значит основательно сюда будем приезжать и выдавливать. Ну а так сейчас. Разведка. Разведка блен, так сказать. Ваше здоровье, господа. Привет. Привет. С нами, как всегда, Васька Бурда. Привет, пацаны. Локация, конечно, у нас. Как да, помойка. Помоечная. Но будем рыскать искать. Ладно, отключаемся и пьем. Ребята, ребята нашли находочку. Давай бомбите Так, да, ну держись, смотри, как что там. Давай. Видно. Да. Сейчас ты сильно ее любишь. Сильно? Так. Блядь, ну давай достанем. О. Вот. не вижу, потому что тебе кто-то звонит, она перешла Все, пойдем. Она шатается. Да, вот так. Вот, ребятки, первая находочка. Давай, здоровеньки. О, это на закопушек приехали. Толщина металла, хорош, хорош. Да, Находки начинали. Вижу, Ребят, видите? Вы видите это? Блядь? Ну а ты там че? А меня видите, блядь? Ага. Ребятки, вы видели вот эту трубу? Это кто-то отдыхал на раскладушке? Может, даже комбурдабль? <laughs> Ладно. Нашли находочку. Много еще находили, но не стали там заморачиваться. Давай. Давай Так Нет, в лопаты видно. Камеру вниз Вот так Так? Угу. Что-то значит новый сигнал какой-то Зачасно дерьмовый Не такой, как он должен быть Надо отсюда Подкопаться корневый сейчас переплюнулся может и бой сейчас какая-то херотация блять а Труд, понял, блять нет дрелька ну как дрелька блять а бур блять да сейчас мы его отсюда блять буры там тоже принимали на них этот блять этот был. Покрытие. Победи того. Ну и чисто принимали буры и в тусе стояли. Да, ну ты видишь, как аккумулятор блять, у нас приняли. Да, сейчас это черное непонятно. Он ну, там кормищах. У, блядь. Вот блядь. Напряга, ну-ка, держи. Пач, у меня уже Ага. Попробуй, дай его, надо подкопать, блядь. Для тех, кто не знает, блядь, у нас в шахтерке городов, блядь. Это блядь, буры забуривались, залаживали туда, там делали подрыв и выбирали. Видишь, он идет, блядь, под деревом. Где-то там, блядь, кончается. Пуга, блядь. Отсюда я его запугивал, А вот это конструктор. Когда... Ну все, вес пес имеет. Имеет. Ну, вот, есть нахуй. Где Давай там еще вторая? Ага. Тоже есть сигнал. Непонятно ну, что, но пока мы включились, уже сразу долбанем. Вот ну, а так, мишина не вроде неплохая. В основном шахтная врачушка попадается. Лиски там всякие. Но это уже по ходу, по концовке мы вам покажем. Ну-ка. Угу. Рексы печатают. Это не корень А вот она, жестяга Ребят, это топор индейцев, индейцев майи как вот дикий ребят в одном месте что много может это оно и нужное место может чтобы не ходить ну не бегать к сожалению бывает и такое за шкал зашквар пошел так чтобы не будет Вид стопуду видно все отключаемся пока а, давай все ребята мы нашли что-то покажи яму какую-то выдолбался бать долбили яму спрашивается ради чего ради железобетонной плиты блять не ну мы там две за это, два Пас... братика, нахи, два братика да? хороших Нашли А ну-ка дай-ка меня за? Видно, Санчес, что тащу? Это каток. Валя. каток, да Более уцелевший, кстати Наверное, Кидай, ща А ну-ка, надо его Защи птаю Ёпт мать, здесь. с него уже какая-то вывалилась Нет. Смотри, Не видно? В какую сторону? Поднимай. Выше его поднимать, блядь Во! Вот так вот, ребят, вот он валит Конвейерной ленты Сливай с него трипер как-нибудь, с этой дырки птаю твою мать, вот жижа, ребят Ой, ебать. Слышь, ну, блядь, в рюкзак не надо такой дерьмо Ну как бы да, нежелательно застрелил. Давай тут прогандируй. Так, ну что, тушись, э, если что, там еще там тогда посмотрим. Погнались. Так, брат, итоги нашего металлокопа. Ши шестнадцатое сегодня. Сегодня шестнадцатое. Я тебя и поснимаю, брат, сейчас вот и тот такой блядь. вот он шпур этот шаг шампур да шаг шампур мясо давайте сейчас будем нанизывать вот такие нам братики попадали попадались. вот здесь неплохой тоже экземпляры все толстокорые братики немного у нас цвета да? а нет бронзы кусочек. кусочек ну в принципе для Бальчик. разведки я думаю что нормально для разведки мы разведали в любом случае следующий коп приедем туда по-любому только Сука, далеко идти мы. Наверное, на работу где-то с другой стороны тачку заехать оставить. Ну, в принципе, для разведки что, нормально? Пойдет в среднем, так примерно прикинули, под тридцаточку мы надолбили. А 30 да. килограмм на данный момент, ребята, задумайтесь, это 800 Рекса. А мы вам говорим, до новых встреч, не прощаемся. Аривидерчи. Давайте. Скажи ребятам пока. Не снимаю его, блядь. на этого.